органов власти по актуальным вопросам социально-политического развития. Съезд политологов пройдет у 13 ноября, где участники поднимут важные вопросы и поделятся опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.